нам на пределе Приходится решать И ярость в своем теле Уже не удержать Когда на все задачи Ответов просто нет А не ставь на неудачу Найди побед ответ Судачи бед на Руби Гордеев узел Плохое все порви, избавься ты от груза, вперед мне тормозит. И раунд этот выиграй, и выиграй этот бой, И снова в драку прыгай, и без победы бой, и будет Бог с тобой силы на исходе и смерть твоя близка но есть три капли вроде для нужного рывка ты соберись и выиграй пускай последний раз от а скал увидят тигра все кто считал ты пас покажем высший класс и станут рядом люди что захотят решать и за тобою будет бойцов лихая рать ты лидер однозначно ты и суберу и ты крутой, И полеждая самачно, ты заново рвешься в бой. А значит, Бог с тобой, Когда нам на пределе приходится решать, И я в своем теле уже не удержать, Когда на все задачи ответов просто нет, Не ставь на неудачу, найти побед ответ В молитве а тет ответ.